Помимо открытого и закрытого слога у нас есть также открытый и закрытый слог, включающийся звук R. Они также известны как третий тип слога и четвертый тип слога. Третий тип это закрытый слог, заканчивающийся на R, и он включает в себя такие замечательные слова, как car, dirt, turn и так далее. Все гласные, кроме A и O, образуют звук R. «turn». И так далее. Обратите внимание, что если вы хотите образовать американское произношение после звука, э, нужно добавить еще звук э, э, э, э. girl, term, и так далее. В британском варианте никаких er э нету. Girl, term, и так далее. Четвертый тип слога это открытый слог, включающийся звук э. Например, слово CAR. Здесь все гласные образуют собственный звук, но все они, кроме O, имеют окончание э. E. E, и так далее.